Всем добрый день! Вы сегодня с нами. Сегодня сборка лестницы LS10U. Данная лестница может монтироваться как с поручнем с левой стороны, так и с правой. Заостряйте на этом ваше внимание. Рекомендации по сборке. Сборку должны производить не менее двух человек. Для сборки вам понадобится молоток, комплект гаечных ключей, отвертка, шуруповерт, герметик силиконовый. В комплект поставки не входят. Последовательность сборки лестницы приведена далее на видео. Технические характеристики. Высота подъема от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа. 2 925 мм. Число ступеней 12. Количество подъемов 13. Ширина марша 800 мм. Высота шага ступени 225 мм. Толщина ступени 40 мм. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень 200 кг. Габариты лестницы в плане.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 герметика окончательную задержку резьбовых соединений саморезов производить после полной сборки лестницы.